Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о 10 iPhone, который, к слову, является моим первым девайсом от Apple. Сразу сделаю такую ремарочку, то что это ни в коем случае не технообзор. Я не вилсаком и на это не претендую. Да и тем более большинство девушек не сильно шарит в технике. Ну, собственно, я тому пример. В этом видео мне хочется прежде всего рассказать вам какую-то женскую точку зрения об iPhone 10 и... Высказать свое мнение как человека, у которого это первый iPhone в жизни И не забывайте, что новые видео на моем канале выходят по вторникам и пятницам И перед тем, как я начну свой обзор, я хочу объявить победителя конкурса «Новая жизнь вещей» от Equestria Girls Я посмотрела ваши работы, и у вас поистине тонкий вкус, знание трендов И ваши работы достойны появиться на подиумах нашей страны, и не только Но больше всего мне понравилась вот эта работа я думаю, что Рарити тоже бы оценила твои старания. Поздравляю тебя с этой победой! Ведь девчонки из Equestria Girls дарят тебе сертификат на шопинг. И я буду очень рада, если ты потратишь этот сертификат не только на себя, но и на своих подружек, ведь дружба – это чудо. Я всегда относилась к кайфону скептически и никогда не понимала, почему его так восхваляют, так как я не видела смысла переплачивать тупо за бренд и за какие-то новые функции, которыми, ну в лучшем случае, я воспользуюсь один раз. Я я брать себе телефоны других брендов, которые, по сути, не сильно уступали по характеристикам Apple. Это была Nokia, Leica и Sony. И каждый из них мне по-своему нравился. И вы сейчас можете спросить меня, какого фига ты тогда себе купил iPhone? Дело в том, что это подарок. И да, именно подарок, а не то слово, которое могут сейчас сказать некоторые умники. И знаете, если бы это был именно не подарок, я бы никогда не купила себе iPhone, потому что он мне не нравится. И я сейчас расскажу почему. Из всех телефонов, которые у меня были, iPhone 10 хуже всех держит заряд, и я просто не могу выйти из дома без зарядки своей сумки. Для сравнения, мой предыдущий телефон Sony при таком же частом использовании, как и iPhone 10, разряжался за двое суток, но никак не за одни. Я, конечно, понимаю, что у iPhone 10 большой экран и часть заряда идет именно на него, но все равно этот минус очень часто меня подводит. Следующий бесящий минус это то, что iPhone нестабильно работает на морозе. Я это замечала на примере функции Face ID, которая попросту не реагирует на мое лицо и просто, как бы будто, знаете, появляется прогрузочка и дальше ничего не происходит. И на примере ввода текста, например, когда я пишу смс на морозе. И это очень тупо и бесяще, учитывая тот факт, что в Москве иногда зима может дотянуться до начала мая очень нравится дизайн нового iPhone, красиво и стильно. Однако все мы знаем то, что iPhone ни в коем случае нельзя ронять. И если раньше я переживала только за экран, то у десятого iPhone мне приходится переживать и за заднюю панель, которую сделали стеклянной. Мне кажется, что это тактический ход от Apple для того, чтобы повысить доходы с ремонта своих девайсов. А еще мне не нравится то, что на этой стеклянной панели остаются отпечатки пальцев, и мне как девочки это неприятно потому что я люблю, чтобы мои вещи были чисты и опрятны. И я, если честно, задолбалась протирать заднюю панель. Многие, наверное, посоветуют мне купить чехол, но это еще один минус. Все мы прекрасно знаем то, что на старте продаж любого телефона есть только стандартные и некрасивые. Вот этот я купила буквально на днях, и это самое привлекательное, что я нашла на полках магазинов. А мне так хочется что-то няшное и милое, и не за две с половиной тысячи, как в вот это тут наверное знаете блесточки сваровский я не раз замечала то что у меня самопроизвольно включается bluetooth причем даже тогда, когда мой телефон лежит в сумке, и я чисто физически не могу никак до него дотронуться и ничего понатыкать своими культяпками. Но тем не менее, для меня это та еще загадка, и я буду очень признательна, если вдруг кто поможет мне решить эту проблему. Потому что если этот Bluetooth включается мистическим образом, то батарейка еще быстрее садится, и я просто хватаюсь за волосы. Face ID я считаю одновременно и плюсом, и минусом данной модели. Но начну я, пожалуй, с минусов. Первый – это то, что иногда Face ID по каким-то причинам не хочет распознавать мое лицо, хотя телефон я держу ровно и как полагается, причем это не зависит от того, с макияжем я или без. Я проверяла. Второй минус это, наверное, больше моя такая тупая придирка. Это то, то, что ты очень быстро привыкаешь к Face ID и к тому, что не нужно вводить пароль. И потом со временем ты ловишь себя такой на мысли: Блин, и я забыла пароль! Что делать-то? Поэтому для таких ситуаций все пароли у меня выписаны на бумажку, потому что ну мало ли что, отшибет и что делать. Плюс Face ID, конечно, в том, то, что не нужно постоянно вводить пароль. И очень удобно, когда твое лицо один такой большой жирный паз. Также я пыталась взломать Face ID лицом своего брата, который на меня похож, но, увы, это не получилось. А может и к счастью. Я не знаю. Не секрет, что мы, девочки, очень сильно любим фоткаться. Особенно я, ведь я являюсь блогером, и мне просто иногда приходится это делать. И я могу сказать то, что камера у десятки меня порадовала как фронталка, так и обычная. Качество очень хорошее и крутое, почти как у зеркалки. Видео у айфона меня тоже порадовало. Я даже в одном из своих видео использовала подсъемы, снятые именно с этого телефона. Также мне понравилось то, что у айфона есть много функций для фото. Больше всего меня удивил режим портрет где блюрится задний фон. Это очень красиво. Два последних плюса, которые я для себя выделила. Это большой безрамочный экран, на котором реально удобно что-либо смотреть. И это как минимум отличает его от других моделей. Также мне еще понравилось то, что у 10-го айфона нет кнопок, которые были у предыдущих моделей, что делает его гораздо сильнее и моднее. И последний плюсик это чистый и громкий звук, как с динамиков, так и в наушниках. Вот такой вот женский обзорчик у меня получился. По мне iPhone ⁇ это такая, знаете, штука на любителя. Я вот реально как человек, у которого это первый подобный девайс, не могу как-то его восхвалять и говорить, о, господи, iPhone прекрасен. Для меня это... Обычный телефон. Я не могу сказать, что Samsung, Sony и прочие крутые компании хуже айфона. Нифига, это просто раскрученный бренд. Да и у меня получилось больше минусов, чем плюсов. Но тем не менее, только вам решать, пользоваться айфоном или нет. Я ни в коем случае не говорю, что iPhone говно, нет. Я просто говорю, что этот телефон мне не сильно нравится. И я, правда, до сих пор не понимаю, что в нем такого, чего нет в других телефонах. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайком, мне будет приятно, я старалась все-таки высказать какое-то свое женское мнение, мне показалась эта идея интересной, тем более вы меня просили во всех сетях рассказать вам о 10 айфоне и показать вам его, ну я, собственно, исполнила ваше желание. <с, <pá> <Fruit> С вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!